Фасолевый суп – это прекрасное первое блюдо, которое, в придачу к своим замечательным вкусовым качествам, обладает еще и полезными свойствами. В скороварке суп готовится особенно быстро и вкусно. Немного о пользе фасоли. Красная фасоль – богатый источник клетчатки. Клетчатка дает ощущение сытости, защищает от злокачественных опухолей, стабилизирует уровень сахара в крови и способствует выведению токсинов из организма. Фасоль дает энергию, которую организм использует постепенно, эти калории не полнит. Вы убедились, что стоит и следует употреблять в пищу фасоль. Тогда у меня есть для вас отличный рецепт фасолевого супа, приготовленного в скороварке. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Мясо и фасоль тщательно промываем, затем кладем в скороварку, заливаем водой и ставим на огонь. 2. Лук мелко нарезаем. 3. Натираем на бурочные терки морковь. 4. Обжариваем лук с морковью на растительном масле. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Добавляем в скороварку. Солим. Перчим. Варим суп до готовности фасоли. Если в скороварке регулируется давление пара, поставьте на максимальное. После того, как соберется пар, варим около 30 минут. 6. Нарезаем сельдерей, добавляем к супу. Сельдерей придаст вкусу супа особый оттенок. Можете также добавить лавровый лист. А если любите покислее, добавьте в суп одну столовую ложку томатной пасты. 7. Наш суп готов. Украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется останется без следующих вкусностей теперь о составе нашего блюда говядина 400 500 грамм фасоль 500 грамм морковь одна штука лук репчатый одна штука сельдерей по вкусу зелень по вкусу для украшения соль по вкусу перец по вкусу количество порций 8 подпишись и поставь лайк чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита, приходите еще!